Нынешний 2022 год преподнес миру огромное количество глобальных перемен. В геополитике и мировой экономике произошли серьезные изменения. Буквально за полгода мы увидели, как изменился баланс сил. Россия действительно решила отстаивать свои интересы во внешней политике. Конфликт с Украиной, который длится 2014 года, когда слабый президент Виктор Янукович допустил смену режима путем цветной революции что вылилось в вооруженный конфликт на юго-востоке Украины. А затем конфликт пришел к проведению специальной военной операции со стороны России. В результате политических ошибок в тяжелых боях погибают военнослужащие с обеих сторон. А теперь неизвестно, как ситуация между странами будет развиваться в ближайшем будущем. Транснациональные корпорации впервые за 30 лет стали принимать серьезные решения о выходе из России. Известные бренды стали покидать российские рынки. В России пришлось столкнуться с проблемой импотозамещения. Начались перемены в коммерческой сфере. Российский бизнес начал занимать покинутые секторы в экономике. Корпорация Макдоналдс, которая была так привычна для российских потребителей, желтая буква М на красном фоне, теперь сменилась на зеленый логотип с неброскими изображениями гамбургер и картофеля фри. Безусловно, этот год несет Перемены во многом. Перечитать произошедшие события можно очень долго. Но это не может не отразиться на морально-психологическом состоянии населения России. На самом деле очень непросто все это воспринять. Особо позитивных и ощутимых моментов мы пока не наблюдаем. Прошло только полгода. Впереди еще шесть месяцев. Хочется верить, что во второй половине 2022 года будет что-то положительное для нашей страны.